года он у меня служил флешкой с 2012 года вот а с 2017 года ой с 18 нет да с 17 где-то сначала ну может быть с февраля я начал как бы уже видосы вот эти грузить и смотреть на то что сколько человек меня смотрит про время я только узнал в 2017 в конце и вот в 18 я уже начал активно заниматься, у меня было, короче, в восемнадцатом году, в ноябре, примерно 140-160 подписчиков. И сейчас, короче, получается у меня вот уже 1000, ну, грубо говоря, месяцев за 7 набралось до 1000. Ну, как бы, то, что видосы я не снимал зимой, там, мало было видосов. И вот если бы у меня был компьютер, я бы монтировал, как бы, можно было бы с моих видосов и вырез делать, как бы самый смак вырезать и показывать одним роликом там допустим 15 минутным 20 там 10 и рыбалку и охоту можно было бы так показывать вкратце для любителей таких вот которые как я вот мужичок-то вот кстати вот это вот видео рыбалкой э, в уфе мужик вчера короче мне комментарий написал я когда вот этих карасей-то позавчера ловил на телефон снимал он говорит, я не видел рыбалку, я видел только пакет и рыбу. Что я только в пакете показывал ее, не как тащил я ее. А вот вот этот процесс, ну, я думаю, что ему понравится, если фон будет смотреть целиком. Либо ему не понравится это то, что оно опять же длинное видео, а ему понравится самый смак, когда их вытаскиваю, вот это вот. Ну, я думаю, это тоже любому понравится вот это. Я не говорю, что это плохо, что там смонтировать короткими сюжетами, там, чтобы быстренько все результаты было видно. Это неплохо, это как бы нормально вообще, друзья. Но и опять же, чем длиннее, тем лучше. Получается. Можно посмотреть посидеть. Побаловать себя. Скорее бы уже, друзья, наверное, 6 щука пошла хорошо ловиться. Вот что-то вот здесь вот подшатывает. Я так думаю, что скорее всего ротанчик чуть чуть что то шевелит. Шевелит, шевелит. Ну, а сосед мой чуть что то не проехал, чуть обычно часов едет или в 5 но ну, сейчас 608 вот. сейчас надо мне удалить 3 видосика так а удалить мне их надо какие даже можно 4 вот этот удалим 1022 подписчика Канал просмотрела 125 тысяч Два просмотра, короче. И И 1022 подписчика у меня показывает. А сообщество еще что-то не открыли мне, блин. Плювает, так бывает. На-на-на. Выход. Выйти. Оп. Оп. Так. Погода у нас показывает солнечно. Вторник тоже солнечно. Сегодня понедельник. Ага. Сейчас посмотрим через Яндекс, что у нас показывает. Или это не Яндекс? Ну, непонятно. 9 градусов показывает. Ощущается, как 9 облачно вроде показывает. А, -а, -а дождь, прикиньте, на 7 часов на 8 передают. Обалдеть. Обалдеть. Ну, это будет, ⁇ -мо ⁇ Вообще нежданчик. Так, на 7 на 8 часов дождь, да? Так, ладно. А потом в 5 часов до 8 будет дождь. А передавали вообще без дождя, друзья. Ну ладно, херен с ним. Где тут у нас дождь? Ну вон там тучки видно. Такие как бы матероватые, матеренькие там. Куда у нас облака идут? Облака сюда идут. Вот так. Какой-то дурачок в знак в дроби стрелял. Видно. Может мне взять удочку? Ну там по рассеяти типа, по траве трава росинная. Он туда думал сходить. Попробовать удочку покидать. А он там утки плавают. Может туда можно было бы сходить. Косачи он там орут.